Закинул вашего персонажа в Unreal Engine. Вот, смотрите, все прекрасно работает. Все нормально, никаких проблем нет с костями, никаких проблем нет с мешем. Все отлично. Что у вас там, я не знаю, кто у вас там занимается Unreal. Сейчас я запишу, как он двигается, закину его в саму игрушку настрою ну, в тестовую я не знаю что там за проблема у вас какие пропорции все пропорции отлично сделаны нормально все сделано именно под Renreal Engine ну вот я закину персонажа которого вам выслал уже в самой игре настроил его ну, давайте посмотрим вот нажимаю play все нормально никаких у него косяков нету вот он пожалуйста ходит бегает все адекватный он все у него в порядке, все движения адекватные, никаких заломов нигде, кости все нормальные, все четко работает, чё Че вы? Просто найдите нормального человека, который разбирается в Unreal Engine грамотного вам его туда забросить, вот и все. Никаких проблем вот с персонажем нету. Какого я вам его выслал, такой он и есть. Все, он работает прекрасно, все у него кости адекватные. Специально сделаны под Unreal Engine. Все в игре работает. Я не знаю, принимайте работу, ищите, кто вам будет закидывать его туда.